Также в мраморах у нас есть варианты матового мрамора. Вот, например, серия Альбина и Ирпина, которые сделаны по технологии DL, то есть дабл-лоудинг, двойная загрузка, означающая покрытие основного черепка плитки порошком из декорированного красителя. То есть декоративная часть, декоративная поверхность формируется в том числе с порошка под большим давлением перед обжигом, что делает очень прочный верхний слой. Тем самым, как и ранее, по нашей технологии DL мы считаем этот продукт техническим, то есть максимальной дозустройкой его можно использовать в помещениях high-traffic, где требуется поверхность P5, то есть аэропорты, торговые центры, кинотеатры и так далее, с большим потоком людей. Числе, вот такие мраморы у нас тоже появились. Ознакомиться с подробными характеристиками и приобрести плитку прямо сейчас вы можете, перейдя по ссылке в описании.